Давайте рассмотрим с вами еще один момент, который у нас есть в этом видео уроке. Это э, определение единицы измерения для номенклатуры. Откроем любой элемент справочника и посмотрим. У нас с вами в 1С восьмой версии э, есть аж три элемента определения единицы измерения. Так вот. Каждая позиция номенклатуры характеризуется базовой единицей измерения. Базовая единица измерения ⁇ это та единица измерений по отношению к которой считаются все остальные единицы измерения. То есть она вот у нас как основная, понимаете? Базовая единица измерения не заносится в справочник единицы измерения, она выбирается из справочника классификаторы единицы измерения. Вот. Если мы с вами зайдем в выбор а, единицы измерения, мы с вами увидим, что открывается классификатор единицы измерения. Ну понятно, здесь мы выбираем, что это, в, что, в чем он будет измеряться. А единица хранения остатков, она а, выбирается уже путем определения, какие единицы измерения у вас определены для данной номенклатуры. Эти единицы измерения вносятся на закладке «Единицы». Вот внизу блоки, да? Мы видим, что единица измерения штуки у нас определена. Давайте с вами внесем еще какую-нибудь, ну, например, коробка там или упаковка. Создадим новый блок. уберем упаковка. Сейчас я не буду говорить об этих вещах, коэффициенты, пересчеты и все прочее. Мы видим, что у нас появилась еще одна единица измерения, и теперь мы для элемента Единица хранения остатков, а также единица для отчетов. Можем указать вот одну из единиц измерения, которую мы определим на закладке единицы. Данных единиц измерения может быть множество, сколько вам пожелается. Единица хранения остатков. В этой единице измерения хранятся остатки товаров в регистрах. Единица хранения остатков используется как единица измерения по умолчанию при подборе позиции номенклатуры в документ. То есть, если мы с вами выберем вот упаковку, да, и сохраним, записать, когда мы с вами в реализации будем подбор идти и выбирать номенклатуру набор конфет, давайте с вами это сделаем. Набор конфет. Вот по умолчанию будет подставляться единица измерения упаковка, но никто нам, опять же, не мешает ее изменить на штуки и Продавать там в штуках. Вот. Далее. Для вывода данных в отчетах используется единица измерения для отчетов. Информацию в отчетах можно выводить в базовые единицы измерения, в единицы хранения остатков и в единице измерения для отчетов. По умолчанию будет вот выводиться, опять же, вот эта единица измерения в отчетах. На этом мы заканчиваем данный урок. Всего доброго!